Четский народный ведь, да? сердце Чечни. Религиозный центр – самое большое сооружение в Чечне. Его площадь представляет 5000 метров квадратных, а самая большая высота да, – это 63 метра в высоту. И его венчает каскадку куполов. В периметру размещается со 4,63 метров в 2,5 Километра квадратных. По озеру проходит граница между ночной Искупаться Сохрани. Президент Чеченской Республики начинает в 2013 году. Зайти в Бу-Вайсан, двукратный олимпийский чемпион по войне Гаврии. Раиса Ахматова.